Если мы говорим о деньгах и вообще поднимаем тему, да, мы должны сразу определиться, с чем по сути мы будем работать. Деньги понятие абстрактны, несмотря на то, что мы думаем, что оно конкретно. В различные времена, в различные эпохи фактом благосостояния являлось какое-то определенное количество ресурсов, которым обладает человек или семейство. И во все времена этот ресурс считался совершенно в разных цифрах. Для кого-то тысячу лет назад один золотой считался невероятным богатством, и семья была очень зажиточной, если в наличии у нее был один золотой. То есть знаешь, сколько можно было купить на один золотой? Знаешь, сколько на рубль можно было купить для революционной России? Ой, много. Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть это, это настолько много. Пол по копейки, да, пол гроша это были деньги, на которые люди жили в течение там, дня, может быть, даже и недели. Вопросы цены всегда во все времена разные. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о деньгах, мы прежде всего с вами должны будем сразу понимать, что понятие цифры, если мы будем говорить о цифрах, да, то мы сразу же совершим ошибку. Потому что деньги предопределяют благосостояние. Благосостояние это уровень твоей жизни, и вот уровень жизни во все времена, он как раз был приблизительно одинаковый. Что ты можешь себе позволить, что ты можешь позволить для себя, для своих детей, для своих потомков, для своего дома, для своего семейства, для своего клана, а в каких цифрах это выражается. Это вопрос договора между людьми, которые живут в каком-то определенном отрезке времени. Поэтому изначальная ошибка, изначальную ошибку совершают все, когда начинают прорабатывать тему денег, упираясь в цифры. Такую позицию обычно берет человек, у которого этих цифр никогда не было. Ну, в принципе, никогда. И цифра для него является символом благосостояния. Именно цифра. Но мы с вами, люди грамотные, мы это с вами понимаем о том, что цифра не может являться символом благосостояния. Это всего лишь условный договор на сегодняшний момент между определенными людьми. Мы сейчас мы с вами в реалиях наблюдаем, да, курс доллара поднялся почти в два раза. Без малого. вот и есть один золотой. Да, один золотой. Курс доллара поднялся. А его покупательная способность очень сильно снизилась. Снизилось. То есть человек, обладающий, обладающий миллионом рублей, да, он уже не может считать, считаться настолько богатым, каким чувствовал себя, например, полгода назад. Ну, миллион рублей, это условно. Да? Поэтому поверьте, любые цифры условны. Поэтому, когда мы с вами будем говорить о благосостоянии, прежде всего мы будем с вами говорить не об уровне доставка, выраженном в каких-то абсолютных единицах, а именно в качестве жизни, которую мы называем благосостоянием. И поверьте, если вы будете подходить к вопросу собственной жизни, собственного комфорта жизни именно с этих позиций, а не с позиции, сколько это стоит, то ваши успехи будут значительно быстрее и веселее. Какая у разница, сколько это стоит? Сегодня это одну цифру стоит, завтра это другую цифру стоит, сто лет назад это иные цифры стоило, а да, еще через сто лет это опять же какие иные цифры будут стоить. Вопрос в ресурсе. Поэтому, не прилипая к цифрам, мы с вами переходим к пониманию. Пониманию прежде всего вот самого понятия вот благосостояния. Давайте разберем, попробуем разобрать это понятие, чтобы опять же не в пустую, не в холостую работать. Как мы понимаем это слово? Что мы под этим подразумеваем? Какие мысли есть? Благосостояние. Благосостояние забота. состояние да, благосостояние. Сколько да, человеку надо? Для того, состояние. чтобы хорошо жить. Да, всего лишь. Да. Сколько да. надо бомжу для того, чтобы хорошо жить? Он... Можно сказать, что человек находится в состоянии благосостояния, если у него в кармане есть 100 рублей. Ну, да, он, если он живет рядом да, с помойкой Макдональдса, да. я думаю, он обеспеченный человек. Да, бомжу родственник. Бывают такие, что это все. Конечно, у каждого своя планка, своего родственник. Мы Надо говорим о бомжах, а не о тех, кто на них на, на, на помойках зарабатывает. Да? Мы говорим о тех, кто помочь помойка питается. То есть ну, все бомжи-бомжи. Бомжи-бомжи, да, Интересно. Но тем не менее, благосостояние для да, бомжа, благосостояние. Мурственное физическое первое. Что? Физическое. Благосостояние. Обязательно. Да? То есть к деньгам никак не привязаны. Нет. Нет. Не привязаны. К комфорту жизненному привязанным. Привязаны. Привязаны. Да. Подождите, комфорт. Быть. Да, благосостояние конечно. привязано, поэтому да. умственное и физическое здоровье, оно как бы к комфорту, никакого отношения ну, не имеет. Даже ощутить то, что у тебя благосостояние есть невозможно. Правильно, вы надеетесь в терминах. Психическое здоровье и благосостояние, они находятся, возможно, в вашем понимании на одной плоскости бытия, а на методах достижения на разных. Поэтому у вас никогда не будет одновременно и того, и другого. Это ментальная конструкция. даже употребление термина ⁇ деньги, благосостояние, доходность ⁇ все, что связано у нас с каким-то образом состоянием комфорта и качественного быта, у каждого в голове имеет совершенно разные представления. И Следовательно, из этого мы можем сделать достаточно простой вывод. И уровень благосостояния у каждого из нас Существует. разный, потому что он имеет совершенно разные определения. А теперь давайте попробуем подумать, что от чего зависит. Определение благосостояния зависит от его наличия или наличие благосостояния зависит от его определения в ментале? Ты, ваши отличники ответят. То есть от ментальных конструкций да, во многом да, во многом да, о том, как ты воспринимаешь благосостояние, так ты и простраиваешь себе цели, к тому uh -huh. ты и стремишься, потому что наши цели простраиваются в зависимости от нашей картины мира, а не наоборот. Uh -huh. вот. Но цели наши бывают, ну, скажем так, не со всеми нами построен, и целеполагание не всегда идет от собственных желаний и собственных потребностей. Иногда бывает, что у нас навязанное представление о том, что такое благ. Кто-то коллекционирует сумочки от дизайнеров да, и считает, что наличие ста сумок это показатель благосостояния. Кто-то ходит с авоськой и ничего, ничего нормального ничего, нормально арсенале, а то и одна. И тоже ничего нормально, тоже, тоже благосостояние. При этом количество денег и у одного, и у другого может быть совершенно одинаковым. И может быть даже и наоборот. То есть бывает, бывает совершенно всякое. всякое. Опять же, от внешней атрибутики это дело тоже так сказать, получается, независимо. Атрибутика демонстрирует те или иные условия, угу. да? но никак не является первопричиной. То есть сколько мы с вами не будем разбирать вот эти, вот эти понимания, мы с вами увидим, что единого шаблона мы с вами во внешнем мире не найдем. Сколько людей, столько и мнений, сколько богатых людей, столько и нет, столько и способов отображения и демонстрации, что такое богатство. Знаете, в этом отношении мне очень нравится один анекдот, да, когда в провинциальный город приезжает мастер, там, коучер, коучер там, еще кто-то, да, менеджер там, с мировым именем. И пишет объявление, да? лекция, как за один день заработать миллион рублей. Ну, набивается зал. Ну, вот, граждане, сейчас я вам прочитаю лекцию, как за один день заработать миллион рублей. Вот вот сколько здесь Сто человек, да. Почем вы по билет сдали? По тысячу рублей. Вот, граждане, демонстрирую вам, я за один день заработал один миллион рублей. Приблизительно на этом как бы вся учеба и заканчивается. Если мы возьмем любую тему, любую, любую тему которая учит людей, зарабатывать деньги, то если внешний и лоск снят, то ляжет именно этот анекдот в 99 процентов случаев. Мы должны прежде всего четко с вами понимать, что уровень благосостояния для каждого должен быть свой. Это первое, в чем мы должны с вами убедиться. И ни в коем случае не позволять чужим представлениям о том, что такое благо, подменять эти понятия блага в вашем сознании, потому что благо для одного есть возможно беда у другого. А благо у каждого свое. И вот это наше с вами занятие, оно будет предназначено для того, чтобы вы в какой-то мере избавились от первичных иллюзий, куда вам надо стремиться, то есть что есть благо для вас. Жизнь. Цель жизни может совершенно не связана с благосостоянием. Понятие блага для каждого свое. И благо является не целью, благо является инструментом для чего-то более важного. С точки зрения иерархии энергетических потоков, существующих в этом мире, деньги и поток денег, финансовый поток стоит отнюдь не на самом высоком месте. Более того, на одном из самых низких, второе с конца. Если мы говорим, говорить будем об иерархии энергетических и информационных потоков в этом мире, то самое низкое положение занимает поток здоровья, низкое, потому что его здесь очень много, соответственно, его цена очень мала, потому что рынок говорит, что чем больше продукта, тем дешевле оно стоит. А вот второй по количеству в этом мире, это как раз и есть поток денег. И поверьте, цена его тоже не очень высока по сравнению с потоком здоровья, чуть повыше, но при этом не самая высокая. Следующие потоки, которые стоят дороже, это потоки власти и удачи, вот они стоят дороже, чем деньги, И никакую власть не купишь за деньги, это мы с вами видим, нам демонстрируют некие очень успешные бизнесмены, которые идут в политику и, грубо говоря, теряют деньги. Потому что на деньги они имеют право, а на власть нет. И удачу, как мы с вами знаем, за деньги тоже не купишь. Это какой-то неторгуемый не элемент в этом мире. Да? То есть можно купить амулет на удачу, можно, конечно, там, заручиться, скажем так, через больших специалистов помощью высших сил. Но быть уверенным, что у тебя будет сохраниться и будет прирастать, как например те же деньги, то, что ты можешь контролировать, Удачи. так ты на этот вопрос смотреть не будешь. А еще выше стоят потоки любви и потоки знаний, которые в принципе никакими деньгами не покупаются, потому что это силы, которыми питаются боги, а не люди. А еще выше, самый высший поток, который вообще к деньгам никакого по отношения не имеет, это поток творчества. Так что мы с вами видим, что деньги находятся на очень низкой иерархической позиции и зависят они исключительно от договора, который имеют люди. Договора, что мы называем деньгами и в каком эквиваленте мы что обмениваем и все. Завтра люди договорятся по-другому, цена денег будет другая. А вы будете абсолютно защищены от неконтролируемых вами договоров, если деньги станут для вас не целью, а инструментом для чего-то больше. Соответственно, ваше целеполагание должно находиться где-то выше, уровнем выше потока денег. Например, для того, чтобы взять права на удачу или для того, чтобы обрести право на власть. Или для того, чтобы работать, научиться работать с потоком любви, или научиться работать с потоком знаний, тоже магические дисциплины. И если цель ваша подменяется инструментом, то есть деньгами, то вы становитесь зависимы от договора, который люди без вашего ведома составили друг с другом, а именно что? деньгами и по какой цене их оценивать. Услышали Поэтому лучше будет, если вы сразу начнете работать именно с этим пониманием, а у нас как раз с вами вот трехдневный марафон, у нас как раз и будет для того, чтобы мы все неправильное понимание денег из своего сознания удалили, правильное выключили и деньги сделали инструментом чего-то более большего. Деньги никогда не могут быть цельными. Для человека, для которого деньги цель, он никогда не поднимется ни по кастовому уровню, ни в иерархической социальной позиции, никогда не поднимется, потому что его цели слишком малы и они зависят от людей. Если ты зависишь от людей, ни о какой свободе речи быть не может. И если ты, твоя фамилия не Ротшильд и ты не занимаешься формированием этих, этих договоров, что есть деньги и по какой цене если ты не руководишь Федеральной резервной системой, которая эти деньги выпускает, то зависимость от них попадать, то есть ставить своей целью, а это заведомо обречь себя на успех. Работать мы будем не с понятием деньги, хотя наши семинары именно так и называются, да, но это была иллюзия, как впрочем, иллюзия есть деньги. Работать мы будем с понятием благосостояния. Благосостояние это такое состояние быта тела, сознания и комфорта когда тебе ничего не мешает достигать твоей цели. Благосостояние это такое состояние сознания, быта, комфорта, когда тебе ничего не мешает достигать твоей цели. И сами понимаете, что исходя из этой формулировки, напрашиваются совершенно различные выгоды, если сознанию нужно проходить через состояние бедности для того, чтобы достигать своих целей, оно будет через них проходить. Если состояние нужно пройти через состояние богатства, оно будет через него проходить. И если человек это понимает, то есть цель для него превыше инструмента и никогда одно не подменяем другое, то у него будет ровно столько, сколько ему нужно для цели. Цели, в свою очередь, порождаются не сиюминутными желаниями, а глубокими ценностями, которые есть у человека, которые ведут его по жизни. Соответственно, цель должна абсолютно коррегулировать с ценностями человека, что для него есть главное. Семья ли для него главная, собственный рост для него главный, социальные права для него главные, во власть прийти для него главное? У каждого свои задачи, и ни одна задача не может являться более ущербной по отношению к другой задаче, к задаче другого человека. просто У каждого свои кармические предпосылки существования в этом мире. И очень важно, первая, первая и главная цель человеческого сознания это ни в коем случае не поддаваться на провокации, потому что окружающий мир же провоцирует, он же говорит, смотри, как живет Абрамович. И сосед твой, понимаешь, который, с которым вы вместе когда-то в футбол играли. А вот это, это же все дергает, дергает за живое. Да? А если у тебя есть еще и члены твоей семьи, которые тебе это всячески демонстрируют, да, точно тоже тебя провоцируют на унижение, как же ты не можешь? Вот он может, а ты не можешь. Да? И невозможно объяснить члену своей семьи о том, что тебе, возможно, это сейчас и не надо, а он является провокатором, потому что ему надо, ему надо, и он хочет, чтобы ты свои ценности и свои цели заменили его ценности и цели, и тогда у тебя будет происходить все то же, что будет происходить у соседа. И ты будешь достигать целей, которые поставил перед собой когда-то сосед. А про свои цели, естественно, приходится забыть, потому что человек не может достигать нескольких целей одновременно. Обычный человек не может, а вот обычный человек не может. И у него не получается. Таким образом получается, что он, достигая не своих целей, теряет 10, 15, 20 лет своей единственной неповторимой жизни, чтобы добиться того, чего хочет его половинка, его семья, и наконец-то прийти к пониманию о том, чего же хочу я сам. И понимаешь, что драгоценное время уже некуще. Но для того, чтобы такое не происходило, вы должны четко понимать, на каком уровне благосостояния вам надо оказаться для того, чтобы достичь своих целей. Это мы будем с вами сегодня выяснять, потому что сказать это ментал ваш, вам, вам не может, ментал грум и угум, это мы с вами знаем. Он будет соглашаться и с опытом, он будет соглашаться и с подсознанием, он будет делать все, что угодно, только не раскрывать вам правду. Эта информация, где вы должны оказаться и на каком уровне бытия творить свою реальность для того, чтобы ваши цели, глубинные цели были реализованы, знает только я есть. Причем я есть, оно к величайшему сожалению, оно бы нам подсказало, но к лучшему сожалению оно не обладает социальным знанием. Это же древняя стулья душа, которая переходит из воплощения в воплощение. Да? И она, возможно, в, этом, в нашем социальном мире, в котором мы живем, она не очень разбирается, то есть она не очень понимает. То есть для нее по большей части все эти потребности совершеннейшим образом пустой звук. Это ей социум расскажет, что деньги сейчас это это, это, вот, и для того, чтобы нам с тобой жить, да, нам, нам надо столько. Да? Это хорошо знает ментальное тело. Для того, чтобы сознание, сознание показало я есть о том, что такое деньги, что такое благосостояние, оно должно его провести в определенные сферы коллективного бессознательного, где есть то, что я есть не понимаю то есть информация. Есть понимать только информацию. Она не понимает энергию, она не понимает слов, понимает всего этого, чего понимает сознание, не понимает, я мы разговаривать на другом языке. Оно воспринимает информацию, почему информацию пакетную, комплексную, готовую. Значит, я есть, нужно окунуть в такое пространство, где оно сможет скоррелировать себя и это пространство именно по информационному наполнению. Мы похожи, скажем, я есть спросит у этого пространства, мы тождественны. Или мы разные совершенно, во мне информации больше, чем в этом пространстве, соответственно, мы не притянемся друг к другу, мы не уживемся друг с другом. Или во мне информации меньше, чем нужно, чтобы существовать вот в этом пространстве, пространстве коллективного бессознательного, опять же мы уживемся. Здесь нужно что-то такое, что будет более или менее подходить, что будет более или менее нормальным для Елисии пространством существования, где оно сможет жить и учиться. А для этого мы должны будем провести его в эти пространства. Поэтому наша сегодняшняя задача будет это тест, это прозвонка своего я есть при погружении в определенные пространства бытия. Прежде всего эти пространства бытия сделаны людьми нашего социума, в которых мы живем. Мы не пойдем с вами на сто лет назад, где были одни социальные. Пространство. И не будем глядеть с вами в будущее, где, возможно, будут другие социальные пространства. Мы будем ходить туда, где мы сейчас живем, в том мире, на той земле, в том государстве, в ту эпоху, в которой мы сейчас существуем, и где сейчас нам надо получать результаты. Сейчас, не завтра. Потому что если мы что-то не получим сейчас, возможно, завтра уже будет поздно. А послезавтра еще позднее.